У меня много к тебе вопросов. Столько же моих ответов. И не выслушает уже никто. Надеваю быстро пальто. До встречи вечером в метро. Билеты куплю на маэстро. Блистательный виртуоз пианист сегодня в. Программе лист. Погода осенняя, холодна. Листья в руке клена. Твой богряный букет. Восхитительный сегодня концерт. Слаженно играл оркестр. Вот мы и пришли. Ты не ответил на один мой вопрос. Нужно, не вешай нос. Тебе нравится, парбос? И что сказал босс?